со своей любимой. Вчера раз поделился с любимой Тасим. что. Что мне уже несколько воскресений. Че никакую неделю пурит. Нечего проповедовать. Не, мы Ну просто нет слов. Не, вам думи. Обычно у меня такой опыт. Обыкновенно имаму такой опыт. То есть проповедую я около 30 лет вам около 30 годин, Если вы поищите мои проповеди в YouTube пространстве, в, а вы, в YouTube вы не найдете ни одной одинаковой проповеди. Потому что это все откровения полученные ночью, утром перед самой проповедью. Обычно вечером я молюсь в субботу. Обыкновенно суббота вечер я и пока не получу слова не ложусь спать и, не слова, не да спе, и обычно получаю слово где-то к трем часам ночи и к четырем часам утра к 4 и что? потом спокойно ложусь и засыпаю. И спокойно и но вот эти последние несколько воскресений я понимаю что у меня абсолютно ничего нет и разберем я вам нету я пустой. Awesome Просто ложусь спокойно пустым. Это мой какой-то новый уровень веры. Твое, мою, мою на веру. и я все равно верю в то что я утром проснусь и что-то получу от господа и ты что Господа. потому что бог не может оставить своих детей без пищи за что и я обычно утром вечером э, утром просыпаюсь воскресенье и уже в самом последний момент получаю слово и, в момент получаю слово. и обычно это слово ободрение и обыкновенно тут Обыкновенно твое сладко наободрявание. Наободрение, утешение беженцам. за беженцы. И слава Богу за это. И слава на Бога за твое. За Его любовь. За Него любовь. За то, что лично у меня нет слов, чтобы утешить. За твое, че яс лично у меня вам думе за да ги утеша. О... вот нету вот такой человеческой любви. вам такая вот любовь. Но слава Богу. Но слава на Бога. Что мы имеем Духа утешителя. Че имеем Дух на утешителя? И Дух Святой знает, какую утишься. И Святый Дух знает, как и, да, и, знаете, дешево. И вы знаете, утром я проснулся. С утра на то, если И читаю, открыл корреспонденцию. Утворил новини. Потом смотрю Фейсбук. Глядил Фейсбук. И на глаза попадается пост Светланы Спиваковой. И научитами попада публикация на Светланы Спиваковой. Ну это наш такой семейный друг. Твоя наша семьян прятал. Очень мощный спикер. Мощный спикер? Ну, не всегда я с ней соглашаюсь. Не с ней. Но то, что она сегодня написала, она настолько вот точно отражает. -то я Я даже спросил у Светланы разрешения прочит прочесть это сегодня. дури и Светлана за да и я прочту сегодня. Что Так, то, что она написала. Кое-то кое ну, Такая шапка. Заглавия. не кусайте руку тому кто подает свою руку помощи беженцам не хапайте рыката, на на, този, кто на и не отрезайте ее у пострадавших. И не отрезайте ее от пострадавших я хочу помочь вам сегодня помочь нам А да, помогна, да не беженцев сейчас За на беженце война далеко война -то далеч. а быть хочется а, искренне, да, плачу. Да, плачешь. Да. Близкие там, где опасно, и у нас есть причина ненавидеть ненавидеть агрессора. Близкие ты са там, где это упасну, и у мамы причина, да, там да агрессора. Неосознанно мы переносим свою боль на местных жителей. И на, не осознавать, что На болгар. Та же я от приносим и на Болгариты. Да? Каждый из нас кусил ядовитый коктейль чувств. И всякий один из нас его питал. То есть вкус, на чувства -то. На коктейл. коктейл. Страх, Страх. Ненависть, горе, тревога. Омраза, трево, э, тревожность. Стыд, вина, неуверенность, бессилие, жалость, злоба. Вина, эмоции сменили друг друга, и мы успели отравить себя и своих детей ими. И и сейчас другая волна стресса. И сегодня другая волна на Начинает раздражать те кто искренне принимал из-за нереальных наших ожи... ожиданий. Започвают, да не дразнят те, за кого они помогали, за наших утчакваний. Нереальные ожидания. Нереальные утчаквания. И поэтому и разочарование. из этого имеем разочарование. Волонтеры все делают не так. И те, за кого помогают волонтеры, ты не так, как то требуем. очень медленно освобождает города. Войны ты много освобождают градоветы. И это странно, неблагодарность и злоба душит и истощает нас самих. Твоя странная неблагодарность не истощила наши души и, и нас. К сожалению, это последствия травмы и проявления боли. И твоя последствия ты за травм, знаешь, что травма и бол и болка то. Кто помогает беженцам? эту бумага на беженцев. Не принимайте негатив на свой счет. Не принимайте точно негатив на свое за свое сметка. Это неизбежное состояние, когда учимся проживать и сопротивляться, исправляться. И твое состояние, когда ты учишься э, сопротивлялам над чувствам. Вы вы сделали невероятное. Весты направили невероятную. Открыли свои сердца и дома. Вы утворить свои сердца и думывать. Приняли пришельцев и накормили души страдающих. И проекты во в качестве си. При, э, нас и на хранях тени. а это значит означало, вы впустили господа к себе в свой, дом. Че ты Господ в свой дом и наша благодарность проявится немного позже и наша благодарность прояви но она обязательно проявится но когда мы, боль, когда мы научимся отделять боль. Прощать себя и других. Победим чувство вины и страха. И когда переоценим то, что для нас сделано. И при этом никто не обязан был это делать. Когда поймем, что мог бы Сценарий быть хуже лично для каждого из нас. Когда мы разберем, что за как... нас. осознаем, что это также ваш первый опыт. И вы поступили достойно. А мы неизвестно, как сами поступили бы. не как мы в Мы обязательно отблагодарим. И покоснусь, что и благодарим когда осознаем что бог так много сделал для нас через осознаем много бога через вас за нас а пока мы учимся жить в реалиях а се да в Которая нас сводит с ума не и мы прикрыли духовное опустошение своей болью и не сил сказать простое слово спасибо докажем просто дума благодаря да, мы очень нуждаемся в вашем сочувствии и поддержке. и Но поймите, как лучше нам помочь? Но как не Ваше сострадание так ценное и важно. сострадание нас. Что без него было бы тяжело в тройне? снегу, что не давайте нам. Пожалуйста, утвердиться в состоянии безответственности Но не давайте, да, утвердим какую безответственность. Безпомощность. Безпомощный и вседозволенность дозволенность. И всечку позволен, позволленность на всечку. Ваше соучастие дает нам силу, которой у нас порой нет. И ваше содействие не давало силы, кое-то неявное понялка. Но не позволительно быть инвалидами, делая за нас то, что мы можем делать Но сами. Ну, они не позволяют, да, мы инвалиды направить да кое то, кое-то не можем сами, да, направим. Лучше верьте в нас, пробуждая нашу силу и уверенность. Помогите нам снова поверить в Бога любящего и заботливого. Когда мы проходим путь сомнений и отчаяния. А с нами ли Бог? Не позволите нам превратиться в жертву. И нека да не се преврнем в жертву. Не позволяйте нам манипулировать вами. Не не позволяйте дави манипули манипулирами. Вашей помощью. С вашей помощью. Вашим радушием. С вашим радушьем. Безпомощность опасна. Безпомощность много опасна. А мы с руками, ногами и мозгами. Рецепт, и мозгом. И нам важно научиться жить по новому. И важно, да научим, да от новому. Лучшая ваша помощь. Найду братьев помощи. Научить нас жить в новой стране. Да не научите, да живем в новой держава расскажите правила, установите границы расскажи ты не правила покажите границы. где вы помогаете а где мы справимся сами это может сами рядом чтобы знать до нас что мы мы не сами мы сами мы не одни не сме, не сме самотни. знакомьте вовлекайте в жизнь общества Показывает они В городе, в городские традиции. В городские традиции тут. Приглашайте нас помогать другим. Помогите в, Помогите в изучении языка. Устроить детей в школу. Разобраться с экономикой и возможностями. Да разберем, какова эконом, экономика-то тут, и даже разберем возможности-то си тут. о нашей семье и о нашей культуре. Питайте, знаешь, что мы есть наша культура. Говорите нам. Говорите ни, Что мы вам нужны? Честно, мы Помогите нам жить по-новому. Помогите, не доживем да вот от нового. Огромная благодарность каждому. Огромная благодарность на всеки. Кто протянул свою руку помощи. Кто и туда у своей помощь. Аминь. Аминь. Я специально зачитал это. Това, потому что читаю, что это очень важно услышать болгарам. За мысли, много важно, да Всем тем, кто живет в Болгарии. И всички, кто живет Болгария. И кто сегодня откликнулся на чужое горе? И всякий, кто е в трудно, трудно, на и в трудную беду. И кто и в чуждую беда слава богу что наша церковь активно в этом участвует и, слава богу, что церковь активно участвует в това. и мы помогаем также найти работу и помогаем да си намерят работу, и найти жилье да си мы буквально позавчера ездили в другой, город, день в другой город и помогали тоже проводить презентацию одной беженки и, да презентация беженка. и у нас было такое прекрасное общение с ней и ма много чудесного обштуванное с ней. Мы просто, лично я чувствовал, что Бог, Богу это нравится. И услышь тех, Бог мажет Его святое помазание на нас. И некого это помазание у нас. На тех, кто участвует в этом. На те, за это участвует в твои. Кто переживает. Кто это Для кого чужая боль как своя боль. За те, за кого это, за те, за кого это то скоит. Ваше горе как наше горе. И ваше то горе как то и сегодня у меня такая будет проповедь. И несколько вам такого проповедь. Оно касается призвания. Часто у нас к призванию. И давайте мы вместе откроем место послания к римлянам, апостол Павел. Мы утворим заодно послание к римляне. Восьмая глава. Осмая глава. С 28 стиха. От 28 стиха. И знаете, там есть знаменитый стих, Има много стих, который мы все вместе периодически цитируем. Но давайте сегодня мы его рассмотрим так в контексте. Да в контексте. Можно ли этот стих цитировать везде и во всем? Можем стих, да во стих очень простой. Много прост стих. И он говорит о том, казва за това, что... А мы знаем... Че знаем, что любящим Бога? Че тези, които любят Бога и призваны по Его созыванию? Что? Все содействует к благу? Че за добро? Ну вот, мы верующие мы любим периодически повторять эти слова. Да по и но давайте поглубже сегодня попытаемся разобраться с поэтому я сегодня прочту вот этот пассаж и сейчас чуть-чуть позже расскажу о всей главе расскажет глава и из 28 стиха, стиха написано стих на проекторе можно читать перевод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 Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Аллилуйя. Как нам хочется, чтобы нам можно было бы Его наследовать все. Как сись, когда он наследим в Все, что касается Божьего Царства. Но то соотнося к тут Ну, вы знаете, это нам дается. Твой не седава. Только как приложение. Како приложение? <смех> Вместе с ним. Заедно с ним. Вместе с Иисусом Христом. Заедно Иисус То есть если Иисус Христос дан нам, а Христос не дан, то логично, правда? То логично. Нам также дано все то, что принадлежит Иисусу Христу. То есть получим и все, что твое принадлежит Иисусу Христу. Его царство. тут царство. Царство небес. Царство на небесное. Но когда мы это реально получаем? Ну ку гария, получаем это. Вы знаете, вот сегодня тема призвания. И нэс, тема призвания. К чему в основном нас призывает Господь? К Я думаю, что все вы согласитесь, что это великое поручение Иисуса Христа. Иисус Христа. В Евангелии от Матфея 28 главе. в Евангелии от 28, 19-20 стих. 19-20 стих. И там написано так. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Вот это поручение, оно для, кого, поручение? для кого? написано? За кого, за кого написано? Только, только ли для апостолов? Само ли для, за только, только ли для пастырей? Само ли за только ли для евангелистов? Само ли за Только ли для пророков? Или за пророков? Я думаю, мы все понимаем, что это для всех нас. Вместе Независимо, какое служение ты несешь. Независимо, какое служение Это послание касается лично тебя. Твое, твое послание касается всеми фибрами своей души и фиброй, ты, на, цял, душа, те которые назвались христианами, те, которые стараемся выполнять это призвание. Стараемся, да, исполняем это призвание и это да и аминь, Твое да и аминь. но также написано но, но не все из вас апостолы но и <свят> все из вас, не вас и в послании к ефесянам в четвертой главе и в послании к эфисиане, 4 глава, я последнее время часто открываю этот стих. Последнее время часто этот стих как раз-таки написано про всех нас. 4 глава Ефесянам, с 11 стиха. 4 глава 11 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова.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 скажи каждого, <laughs> значит, в том числе и меня, правда, получает превращение для созидания самого себя в любви. Аминь. И вот здесь, вы знаете, вот я бы хотел дать несколько таких критериев. Из да критерий критериев того, как ты можешь узнать, что ты призван. Критерии того, как научишь, ты научишься призван. Вот мы прочитали... Послание к римлянам, восьмая глава. и. там написано, что кого Бог предызбрал, И там пишет, то Бога. Того и призвал. И тот -то -то Кого призвал? и -то призван. Того и оправдал. И, и вы знаете, на самом деле о том, что вот призвание. призвание -то оно каким-то образом связано. Начин, то с тем, в ком это совершилось кугое тваб еще совершенно. Бог возлюбил нас еще прежде сотворения в этого мира. И Бог не убичал прийти сотворявать у нас это. И вот это призвание. И твое призвание. Оно лежит еще прежде сотворения мира. И твое лежит, оште, прежде сотворявать у нас это. И скрыто скриту. Только во Христе Иисусе. И только в нем оно может реализоваться. И в него может да то есть сам собственными силами я свое призвание исполнить не могу. И со собственными да степени? Оно уже реализовалось. Две тысячи лет тому назад. Во Христе Иисусе. в Иисус Христос. Когда Иисус Христос сказал такую фразу? такова фраза? Одно единственное слово. одна единственная дума. Свершилось. То есть я уже все сделал? Во Христе Иисусе мы имеем полноту. В полнота. Мы имеем победу. Имаме победа. Но это как-то надо вот так приломить? Да как хлеб, который приломился? Рыбки, которые приломились? И рибата. И накормили очень много народу, правда? И <свят> тесно хранили много-много хора. И вы знаете, вот я как отличая призвание? Как вам призвание? Я понимаю, что я к чему-то был призван. Разберем, че бях призван к Я что? вошел в тело Господне. Блазух во Господне тело, Через то, что я покаялся. Через то, я покаялся, И оставил власть греха. И уставив хвоста на греха. Потому что именно для этого Иисус Христос умер. что-то Христос. Чтобы освободить меня от власти греха. Задам его от власти греха. Вошел в тело Господне через водное крещение. Улязувал в Господне то через крещение. Через крещение Духом Святым. Через то Дух. Бог продолжает нас крестить огнем иногда, и правда? По Бог продолжал давать не с с чтобы наша вера она была как золото семикратно очищенное огнем. Да вера не будет по чистину седьмой пути. Чуть-чуть позже я понял, что я помазан э, на учительство. И мало купокснув разбирался, что я помазан за учительство. Меня рукоположили на учителя Библии. Рукоположихами заучителя на Библия это. И мне нравилось проповедовать. В 90 годах когда было пробуждение я вот уже это несколько раз говорил я мог 3 4 часа говорить проповедовать без остановки три один раз в нашем зале сидел один ветеран афганской войны это был страшный хулиган то Хулиган. Хулиган. хулиган. Има ли такого дума? Гулям хулиган. хулиган. Когда он вернулся с Афганистана, -то вернул от Афганистана он был командиром боевого подразделения, той и, был командир на военном подразделении. и, видно, что-то в голове его перевернулось. В голове и он пошел там по военным складам. И той это ринул по улени складыве подкупил какого-то пропросчика. дал упари на некоего человек там. И его купил у него РПК. И купил вот мне его Что такое РПК? Какой твой? Кто воевал тот знает. Какой то знает. Кой твой его Рушной знает. пулемет Калашникова. Рычин... И представляете, ну, в, в нашем районе в Майкудуйка, в нашем городе, в бандитском городе, и вообще бандитский, бандитский город. Один человек бегал с РПК. И один человек бегал со и периодически, периодически из него постреливал и никто не мог с ним собладать и не он держал в страхе весь ну, целый район и, целый район страховал и один раз местные казахи решили его наказать они его подловили и в принципе они хотели его убить и Пинали его толпой Сагубили, сагубили, Прыгали у него на голове. От него остался один большой синяк. И, саму и когда увидели что, мертвый, и вот и увидели, что он мертвый. Они разбежались. Те, те приехала скорая И дой, забрал, ну, сделали дефибриляцию. дефибрилляцию Искусственное дыхание легких. Направих, и он ожил. И то и оживял. И через какое-то время через несколько месяцев он вышел из больницы он был уже такой посттравматический синдром но имел посттравматический разговаривал едва да вот. М -м -м. руки не слушались Рецепты не ему послушны. меня пригласили к нему в качестве доктора я немножко пытался ему помочь и опитвал, да ему помог на но это было невозможно но по крайней мере он уверовал но в сметка той поверовала. И он пришел к нам в церковь. церковь а сел в нашем зале. В зала, и все знали, что это бывший преступник. И, и, знаеха, преступник. и он сидел и слушал меня. И а я проповедую уже три часа. Я проповедую вам три часа. И в один момент, а с ним рядом сидел второй пастор. Сидел, друг пастор. А он такой, он как ребенок стал. Той и он так поднимает руку кариката, показывает на меня пальцем «Показывал мен, Говорит, я не понимаю не разбирам, я не понимаю откуда он берет слова не разбирам, откуда взима думи. потому что вот так три часа без остановки разговаривают, а говорить говорить говорит, говорит, три часа, без, три часа без говорит, я говорю даже так думать не могу, не могу да мысли но через какое-то время он получил рождение свыше. то и с ним начали происходить коренные перемены. Он начал понимать то, что написано в Библии. И для нас это было самое главное. И для нас это было важно, Потому что мы знали. За что, знаем, что дальше его поведет Дух Святой. Аминь. И. Чуть попозже я узнал о том, что есть призвание пастора. И мало купоксну на лучших, призвание на пастор. Я даю согласие. И да вам согласие. Что меня предложили? Чему да рукоположили <говорили> на пасторы. И мы рукоположих И потом через какое-то время рукоположили на миссионера. И это время мы миссионер. В 2008 году. И отправили меня в Болгарию. И, в Болгарию. и Я прибыл сюда с супругой вместе в качестве с моей супруга что мы пережили. И Мы пережили что это призвание, оно было от Бога. И мы реально помазаны. Потому что Бог со всех сторон начал подтверждать. Через знамения, чудеса. Исцеление. и Исцеления. Просто какие-то невероятные события начали невероятные происходить. И, вы знаете, я хотел бы сегодня просто э, привести такой пример. И один пример несколько. Я прочту место из первого послания Тимофея. к шестая глава. Шестая глава. Семнадцатого по 19 стихи. От до стих. Здесь написано. И тут пишем. Богатых в настоящем веке увещевают, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно. И что написано? Для наслаждения. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры, общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. И знаете, вот это слово наслаждение. И также дума наслаждение. Сегодня хочу дать вам такую подсказку. Искали да на ведомые на подсказка. Для молодежи в основном. За молодежи ты услышишь. Кто еще себя только ищет? Кто всего что ты себе себе. Очень важно найти свое призвание. Ногу важно донамериться да свое то призвание. Очень важно узнать у Бога точно и ясно, к чему ты призван вообще. И да, чует тут Бог, кому какого точно смыть. И вы знаете, какой критерий? И какой критерий? Это наслаждение. Вы знаете, то, к чему я призван, Това, което призван, и то, что я делаю во Христе Иисусе, което в Хрис... Иисус Христос, мне доставляет наслаждение. Да ни, да, да ни наслаждение. <laughs> то есть это не тяжело делать. Не, не трудно да я себя не насилую. Не, не себе Я себя не заставляю. Я давно понял, что когда ты делаешь свое призвание, И разбрах, свое -то призвание тебе от этого хорошо. Ставайте много от знаете, Иисус Христос говорит, заповеди мои не тяжкие. Его заповеди не тяжело исполнять. Не да И знаете, вы сегодня можете определить, Несколько можете определить когда ты что-то делаешь, когда ты правишь нечто, и тебе это нравится, и твое тихо резво, значит, ты в это призван. Значит, чей приз, чей сюрпризванком Когда ты от чего-то получаешь настоящее наслаждение, аку нечто получала истинское удовольствие. Не плотское, не телесное. Не или телесное. А наслаждение в духе святом. А удовольствие было в святии дух. Например, кто-то начал петь. Аку некую запоет на доклей. Сегодня Марина поет, да. И я вижу, что она кайфует. Я вижу, что я получаю удовольствие и нее. Классно. А нам классно от того, что ей классно, правда? Нас не добре, за что -то Там, на Руслан начинает добре. говорить, Руслан я договорил. смотрю, он, он кайфует. И виждали, на Ему хорошо. А нам хорошо от того, что ему хорошо, Она правда? Нас не добре, что -то на как и в притчах написано, что. Как, в пище, как хорошо нам быть вместе. Да Когда кто-то помазан, помазан и делится со своим... И, и делает то, что, к чему Он призван, И правит уваком, Нам всем становится очень хорошо. Не стало много Поэтому сегодня я хотел поделиться этой важной вестью. Весть. Делай только то, от чего ты получаешь наслаждение во святом Духе. Това, совершенную радость, которую у тебя никто не сможет отнять. Когда ты от этого не теряешь совершенного мира. Когда ты совершенно А наоборот, еще больше шалом приходит в твои И mm -hmm. повышаешь шалом и до в твои сердце. И знаете еще кое что я хочу сказать. И о что а, В притчах 16 глава только один третий стих. В притче 16 глава само третий стих. Там написано одно очень уникальное такое выражение. Има одно уникальное изражение тук. И оно написано так. Да, правильно. На болгарском языке, потому что иногда бывает смещение. «Предай Господу дела твои и предприятия твои совершаться». И вы знаете, речь идет о посвящении. <тас> Я хочу сегодня сказать, что вся вот эта восьмая глава послания к римлянам, это глава посвящения. И давайте мы в этом разберемся. Можно просто прочесть начало. И, 8 главы. Начало, 8 И как восьмая глава заканчивается. И как восьмая глава свыше. Первый, первый стих говорит в послании к римлянам, 8, -я -я глава. 8 глава. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти. Но по духу. И дальше описываются мысли. И после мысли Истинные утверждения. утверждания. Как живут те? Как живут те которые, приняли решение, которые приняли решение? Жить не по плоти? Не по плот, а по духу? А по духу. Нет ныне никакого осуждения тем, никакого на тия, которые живут не по плоти, не по плот, а, по а по духу. Пятый стих. стих. Ибо живущий по плоти о плоском помышляет, а живущие по духу о духовном. Помышление плоское и mm -hmm. суть смерти, помышление духовной жизни и мир. За что -то те, -то плотики, за плотко, а те, кто кушает плоти, а те, кто кушает плоти, значит смерть, а кушает на духу, значит живот и мир.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 для праведности. И вы, обаче, не сте живет в вас Божия Дух, но если нет, но если нет, но если нет, но есть, есть, И последний стих Uh, это 38 и 39. 38, 39. Ибо я уверен, что не смерть. Ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божии во Христе Иисусе, Господи нашим. Понеже я уверен, что ни то смерть, ни то живот, ни то ангели, ни то власти, ни то сегашнето, ни то будущее, ни то силы, ни то высочина, ни то глубочина, ни то кое да и было другое создание, ще может да ни отлучат от Божия любовь, която в Христа Иисуса нашия Господь. Как вы думаете, о чем здесь идет речь? Вот здесь идет речь о посвящении. Так может написать только посвященный человек. Кто посвящен полностью и целиком, без остатка. Дух, душа и тело. Кто-то очень хорошо из теологов сказал. И от некую много кто по-настоящему познал любовь Христа? -то по -наи -по познал любовь на Христос, всю глубину отцовской любви. На ба любов, Кто по-настоящему посвящен? -то посветен, того отлучить невозможно. Той не да отлучен, потому что он погружен. Просто потоплен. <свят> и еще ему что необходимо? Никакого что-нибудь необходимо. Это держаться вот этой первой любви. Да си стремим Не выходить из этого потока. Да не излезем его то из потока. Из этого посвящения. От твоего посвящения. А чем я сегодня? Это как вот не изговори. Узнаете, кто любит Бога? Кой убиче Бог. Писание говорит, кто любит Бога? Кой Бог. Тот любит Бога. И это слова Иисуса Христа. Кто исполняет заповеди Его? Кто исполнялывает заповеди? Можешь сказать на это аминь. Потому такая что много людей сегодня говорят мы любим Бога? и Бог. Лгбт тоже говорит мы любим Бога. Тези же хоры ориентация все что касается убичет Бог. И Бог любит нас. И Бог не Такие какие мы есть. Такие как И вы нас любите такие какие мы есть. И Вин не убичет такие как виду смей. Знаете. Я хотел так короткую мысль сказать. Есть какая-же вот, Когда к лоту пришли ангелы, да? к ангелы И для того, чтобы уже окончательно вывести его из Содома из от Содом и из Гоморы. Пришли местные жители. И местные жители. Содомяне. Содомяне. Или садомиты, правильно? И жители Гоморы. Гомора? Я скажу сегодня такую своими словами и что они предложили лоту они предложили ему лучшее что у них было они хорошо занимались сексом и они предложили заняться сексом с ангелами это перевод говорит они, они говорят, вы видите этих ангелов к нам чтобы Довидеть мы их познали ангели, да, не, да, не мы им покажем как мы любим понимаете насколько мышление этих людей было уже извращено, и как мышление, э, было извращено. они были уверены что они сделают что-то невероятно тези крутое. Что направят но такую любовь покажут. такого любовь покажут. и, и у бога ли такой любви нету бог да? такого любовь но Понимаете, что потом произошло? Но кого после Ангелы ослепили этих людей. Вывели семью лота. А извели вот эти два города. И эти два городовые. Просто попалили огнем. Просто их сожгли. Вы знаете, вот, совсем недавно, давно уже не приходили, ко мне как к доктору, приходят двое, да, вот, семейная пара. Он, mm -hmm. он, и, и он. И, и, и, и, и, двойка, и Я вот честно, той, я, честно вам говорю, я честно говорю, я не знаю, вот как-то вот в моей душе еще есть какое-то такое смятение. И, и душа и Я не знаю, что как себя вести. Знаю, как до вот. Я обычно рассказываю просто, я просто рассказываю историю о судом и гуморе. И просто рассказываю за про судом и Гаморре. И говорю, знаете, я не осуждаю вас. Я не видел ну, просто вот Писание вот говорит вот так, вот так, вот так. Писание Последствия. ты. Очень тяжелые. Много Бог любит вас. Бог но Он ненавидит то, что вы делаете. Но и называете белое белым. Бяу -бяу, а черное называете черным. А черным. То, что вы делаете, это очень плохо. Това, правите, много но мы и не осуждаем вас. Не, не И в прошлый раз я говорил простую мысль. И последняя пыль, каз, каз, Иисус Христос каза, пришел каза, на землю. Иисус Христос на земята, не для того, чтобы судить этот мир, не для того, судить этот свят, а для того, чтобы оправдать его. Да Но в последнее время, в последнее то время во, второе, во время второго пришествия, во время второго пришествия, когда Иисус вернется, Иисус верне, он вернется в каком качестве. Как Это как -то? Его слова. Последнее время я думи. приду для того, чтобы судить этот мир. Последнее время, И суд его будет абсолютно справедлив. И не говорят, будет справедлив. Каждый получит по своим делам. И все, кто получит, Аллилуйя. Слава Богу, что верующий в Иисуса Христа на суд не приходит. Не сала на Бога, чье верваштили, Иисус Христос не мата да на то засот. Я сегодня уже заключаю, заканчиваю. Мечи и заключает такой мысль. мысль мысли, кого мысл, что мы можем сказать? Ты мой Бог. Можем докажем, мой Бог Ты мой Господь. Ты полностью мой, Ти мой. И все то, что у тебя приготовлено для меня, это все мое. Только с, в одном с, случае. Когда я полностью целиком Его. Но может такая самая и мы всего лишь отвечаем, правда? Не, мы отвечаем э, любовью на любовь. Любовь на любовь. Бог призывает нас любить Его. Бог не призывает Потому что Он первый нас возлюбил. За что -то той и не И мы позна... познаем Его любовь. Не, любовь? И вот кто познал эту любовь? И но вот эта любовь, любовь она не может быть безответной. И тази не может быть правда? И мы посвящены Ему, Не на него, когда для нас приходит важное откровение, что Иисус Христос, Иисус Христос полностью и целиком наполно, посвящен нам то на 24 часа в сутки все дни в, в неделю он посвящен нам 365 дней в году но только тогда мы можем видеть реальность его посвящения когда наши жизни посвящены ему когда я прошлый раз прочитал пророка Исая 6 глава и Бог ищет людей да? кого мне послать бог призывает и бог призывало, но нужно еще откликнуться И сказать им вот я как Исаия сказал правда? возьми меня Делай то что ты хочешь и туда, ты очень хороший пример это армия конечно и много пример и армия -то. я служил в армии в И я когда-то давал присягу и давал то есть меня призвали Приз, Но для того, чтобы я вошел в призвание, в призвание а, мне нужно было дать присягу. И требовалось, я дам Присягнуть. И ну, мы вместе там, взвод, рота, полк, дивизия, давали вот такую глядку. Понятно, что это мирской пример? просто один... Светский пример. но он довольно точный. То и много точен. господь нас призывает и господь не но мне надо сказать ему да Треба да, ему да. согласиться с ним. Да с него. и позволить ему делать то что он хочет и моей да жизни. Ему това, в позволяю доправят я сегодня хочу вас просто привлечь таким примером. Когда-то мы с Наташей. Мы посвятили своей жизни Христу. А Интересно было наше знакомство. И когда я сделал Наташе предложение. ты предложил это за меня замуж. Вот. И через какое-то время Наташа дала согласие. Но я ей сказал так. Наташа, я должен тебя предупредить, Наташа, что в моей жизни мой живот Бог будет занимать всегда первое место. Бог, первое место. Ты меня, пожалуйста, за это прости. прости и меня только два. потом я буду любить тебя. И саму след това, что тебя. Через какое-то время Наташа мне ответила. След время, Наталья, минут, ты меня тоже извини. И ты меня прости. Ну и у меня Бог всегда будет занимать первое, и место. Бог, будет на первое место. И ты, ты всегда будешь только на втором, ты месте. Виноги, будешь на втором месте. Согласен? Согласен. Согласен ли Ты согласна? Согласна. Я думаю что именно по этой причине наш союз он очень прочный. Oh. в этом году мы будем уже праздновать 29 лет нашей и гутина, жизни. Что мы жизни. На наше oh. мы счастливы в нашем браке и бог нас очень сильно благословляет и, бог много сил, не и я понимаю за что разберем за что потому что мы полностью закрыты в божьей славе за что -то в Божье, потому что мы Оба посвящены. и мы можем смело сказать. докажем. Господь, мы твой народ. Господь, не твой народ. Мы твои. Не и, ты наш. и ты наш. Ты наш Бог. И мы твои дети. И не твои поэтому у меня сегодня опять же еще один такой призыв в прошлый раз мы молились с молитвой на посвящение. я еще раз повторю эту мысль что эта молитва она очень интимная и, и я бы не хотел никого принуждать к этому я глубоко верю в то что это личное откровение. откровения за всех совершается эта молитва чаще всего в тайной комнате но ну, я хотел бы как проповедник но, как проповедник, бих просто повестить вас да, ви кажем что мы все призваны <с> но не все еще дали согласие но не частички содали просто да позволять Господу делать то, что Он хочет Аллилуйя давайте склоним наши сердца и, сердца, и коротко помолимся и кратко да помолим. Господи, дай нам и сегодня Господи, и днес, глубокое сознание длубоко доосознаваемый. Вот даже первый псалом говорит так. Блажен муж. который не ходит на совет нечестивых. не стоит на пути грешных. Не на И не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа. в законе на Господу, Воля его. И о законе его. И закон. Он размышляет день и ночь. закон и И будет он как дерево посаженное при потоках вод. И что вы так за на Плод, который приносит каждый во время свое. И что в свое то время. И лист, который не вянет. И листа ту Падает, и смотрите, как написано хорошо. И, как пишет добре, и во всем, что он не делает, и во всичко, право, успеет, что успеет большое благословение, что, голямое благословение. Ожидает только тех, тезе, кто непрестанно помышляет о законе Господнем. то за Божий закон о новых заповедях, за заповеди, о новом завете, за новое завет, о делах Иисуса Христа, за на Иисус Христов, о заповедях Иисуса Христа, зап на Иисус о том, Иисус что Он вооружил нас, това, не о режим, том, что мы сегодня во все оружие находимся, режим, о том, что у нас есть абсолютно все, Всичко. чтобы противостоять дьяволу, и наша война не против крови и плоти, и но против начала, против плоти, но века власть, против правителей злобы под и на в и победа она уже наша, и победа вечная наша, и эта победа она только во Христе Иисусе, Иисус спасибо тебе, дорогой Господь, Бог. за то что ты свою жизнь посвятил нам за то, посвятил свой живот на нас и ты проложил, проложил для нас дорогу и, и направил путь за нас и мы входим к отцу только через тебя и мы сам через теб. и врата которые ведут погибели широк собратьтиту и многие идут им и много хора в и очень тесны врата ведущиети а уйти в это царстве и лишь немногие находят его и малку хороном мира този под помоги господи найти этот путь помоги господи намерим този под каждому из нас на всякий един от нас. И помочь еще кому-то. И да помогнем на общих хорах. Спасибо тебе за Твое Слово. Слово Божье. Божье слово. За, новые заповеди. за новые заповеди. За Твой совершенный закон. За Твой совершенный закон. В Духе и в Истине. В духе и, и за то, что мы можем сегодня верить. За то, что мы можем не и доверять Всемогущему Богу. И, да и что Бога. мы оправданы сегодня веры. Мы верой. Не по делам наших. Не, не дела. Но вера во Всемогущего Иисуса Христа. Всемогущего Иисуса Христа. Спасибо тебе, Иисус. Иисусы. Господь, помоги еще кому-то посвятить свою жизнь Помогли тебе. На посвятить свой живот. Слава тебе. Слава тебе. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Слава нашему Богу. У нас еще есть время. И... Может быть. Марина, не вижу где. Руслан, может быть, споете еще?